Есть окружение рабочего стола, думаю, что на любой вкус, имеющие разную логику использования, визуальный стиль, функциональность, потребление ресурсов и так далее. В каждом из таких окружений многое выполнено в своем стиле, от окружения зависит то, как именно мы будем взаимодействовать с компьютером. Дистрибутивы в мире Linux также используют разные окружения и по сути это их основная отличительная черта, это то, что мы видим, то, что ощущаем при использовании системы. При упоминании дистрибутивов Linux, или GNU, ну, Linux, короче, как операционной системы, то каждый человек представляет разный внешний вид. Например, кто-то может представить внешний вид LXQT, который имеет простой, староватый внешний вид, другой человек представит гном, который имеет современный внешний вид, еще кто-то представит плазму, которая тоже выглядит современно, но имеет некоторые устарелые и выбивающиеся из общего стиля моменты. Я имею в виду то, что у вас будет абсолютно разный опыт использования компьютером, только если вы используете разные окружения рабочего стола, а сами дистрибутивы между собой особо и не отличаются, кроме стартового набора приложений, обоев и каких-то настроек. Также, большинство крупных дистрибутивов предлагают вам разные варианты дистрибутива, где как раз таки по умолчанию разные окружения рабочего стола, ведь именно от окружения зависит как минимум 90% ощущений при использовании компьютера. Если я спрошу у вас, как выглядит Debian или Manjaro, то какой внешний вид вы представите? Скорее всего у каждого человека в представлении будет разный внешний вид. Ведь эти дистрибутивы предлагают разные рабочие столы на выбор. У людей разные мнения, вкусы и видение идеального окружения. Если немного задуматься, именно на основе гном появилось большое количество других рабочих столов. Некоторым не нравилось, как выглядит, развивается или работает гном, поэтому они на его основе создавали свои проекты. А кто-то использовал наработки, созданные проектом гном, чтобы облегчить и ускорить разработку нового окружения. Большинство таких проектов, или уже прекратили разработку, или сейчас очень скудно и медленно развиваются. Это значит, что при использовании рабочего стола, который недостаточно активно развивается, можно получить довольно отвратительный опыт использования. Среди всей этой кучи рабочих столов, которые были основаны на гном, самое самодостаточное, сильнее всего развившийся, это рабочий стол из Elementary OS. он называется Пантеон. Разработчикам Elementary OS удалось создать что-то с высокой планкой качества, ведь даже сами гном вдохновлялись некоторыми хорошими идеями из Elementary OS за последние годы. Возможно, это на гном в будущем тоже будет влиять, ведь один из бывших разработчиков Elementary OS, который является также основателем Elementary OS, теперь перешел в сообщество гном. Если так подумать, то надо ли нам вообще так много окружений? Ведь среди всей этой кучи рабочих столов, многие или просто низкого качества, или недоработанные, или больше не разрабатываются, или недостаточно отполированы, и при использовании постоянно присутствуют негативные чувства. Лично я считаю, что разнообразие это хорошо. Хоть я и негативно отношусь ко многим рабочим столам не самого высокого качества, и мне не нравится, что некоторые дистрибутивы предлагают разные рабочие столы. Разработчики Linux Mint, например, разрабатывают окружение Cinnamon и зачем-то при этом на сайте предлагают другие варианты с другими окружениями, что довольно нелогично. Но, в любом случае, если бы не было так много разных рабочих столов, то жить было бы скучней, верно? Я перепробовала разные дистрибутивы, разные окружения, разбиралась во всем этом, в итоге я поняла, что нет лучше, чем гном, среди оболочек для повседневного использования. Я уверена, что кто-то будет пытаться доказывать, насколько хороша плазма или крыса, или может там еще что-то. Но, насчет этого нужно разговаривать в отдельном ролике. Я понемногу пишу сценарий, где сравниваю Гном и Плазму, так как это самые крупные проекты, и мне интересно их сравнить. Многие люди не совсем понимают, что из себя представляет рабочий стол, и это довольно нехорошо. Но что представляет из себя готовая, полноценная среда рабочего стола? Это графическая оболочка, оконный менеджер, фреймворк для разработки, библиотеки всякие, принципы дизайна, в которые входят стиль оформления, иконки, анимации и так далее. Ну и конечно же приложение. И вот из этого всего бутерброда выходит полноценный продукт. Ну и например, если один или несколько из компонентов сделаны недостаточно качественно в рабочем столе, то это печально. Основная проблема, что большинство рабочих столов имеют довольно ограниченный набор стандартных приложений, по идее, этого стандартного набора должно быть достаточно для использования. Но почему тогда в дистрибутивах зачастую поставляются какие-то «стандартные» приложения, которые не входят в набор самого окружения рабочего стола? Например, чаще всего это могут быть стандартные приложения из Гном или Плазмы, и это как-то выбивается из общего стиля и остаются негативные эмоции. Первый дистрибутив, который я установила на старый ноутбук и пользовалась им, был манджара с рабочим столом XFCE. Тогда я не знала о существовании Гном, Плазмы и других рабочих столов, но я помню, что меня удивляло, что там стандартные приложения выглядели по-разному, они имели совсем разный дизайн. Я тогда считала, что это разработчики окружения просто обновляют свой дизайн приложений, и еще не успели обновить все, как например, сейчас происходит угном с портированием приложений на GTK4 и Advaita. Так вот, в итоге оказалось, что я была не права и тогда я сильно расстроилась, ведь осознала, что эти различия в дизайне есть только потому, что рабочим столом у меня была крыска, и я после этого установила другой дистрибутив, это был Кубунтуп, потому, что мне очень понравилась плазма, и я хотела, чтобы у меня рабочим столом была плазма, там уже дизайн был более или менее в едином стиле. Думаю, мой основной посыл ясен, что большинство рабочих столов являются неполноценными и воспринимать их как серьезные проекты наровне с Плазмой и Гномом никак не получится. Вы и так знаете, что гномы и Плазма – это самые популярные проекты в десктопном Linux мире. По моему мнению, им подходит именно статус Плазма платформы или экосистемы, например, гном позиционирует свой проект именно как экосистему, что логично и правильно. Другие рабочие столы могут хоть минимально, но основываться на технологиях созданных разработчиками гном или плазмы, что делает другие окружения не самодостаточными проектами. Не существует эксклюзивных приложений, сделанных для Linux, ведь эти приложения созданы для «Гном» или плазмы, а не для Linux или GNU Linux. Также существуют ли приложения для других рабочих столов, кроме плазмы и гнома? Ну, кстати, для элементарной OS все же есть эксклюзивные приложения, их, конечно, очень мало, но они есть. А вот для XFCE, LXQT, Deepin, Cinnamon и так далее. никто не хочет создавать приложения, кроме разработчиков этих окружений. Возможно, я таким образом унизила другие рабочие столы, но все же в 98% случаев пользователи выбирают телегном или плазму. Также именно они вносят самый большой вклад в десктопный мир Linux, и это, думаю, очевидно, что большую важность имеют не сами дистрибутивы, а именно экосистемы, на которых они основываются, как гном и плазма. Важны не все окружения рабочего стола, а именно плазма и гном. Свое важнейшее мнение можете написать в комментариях, можем что-то пообсуждать. Только не надо писать что-то негативное, а то неприятно. Короче, поменьше вам глюков и багов и ракет над головой. Пока.